С Новым Годом, дорогие друзья. 2021 год уже вступил в свои права и, естественно, его надо начать красочно, сочно, с самой точной программой на испанском, а вообще мировом футболе. FIFA прогноз. Для вас ее, как всегда, ведут Роман Полинсков и Игорь Белоногов. С наступившим! Спасибо, Ром. Тебя тоже. И вас. С чего начнем этот год? С какого матча? Начнем мы... Закончили мы этот год матчем... В Австралии? Да. Куда мы пер перемещаем? Ну, в Испании, это я уже сказал. Кем ну, играем? Играем мы сегодня андалусийское дерби. Реал-Бетис против Сивиль. Uh, mm -hmm. Хорошо. Хорошо. Какие Хорошо. прогнозы на этот матч? Что нам говорят букмекеры? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот букмекеры у нас фаворитом выделяют Севилью. То есть, вот один их ставка дает 2.13. Вилайн 208, а 8 а дает тоже 208. 0 Бетис же 3-68, 3-63, Все-таки на ничейку больше предпочтений, чем на победу Бетиса, причем дома. Почему так? Ну вот если посмотреть на таблицу. Настолько тяжело у них получается что 2 января таки с трудом выползают на поле, типа, а еще играть. Это весь мир такой Может быть и не будет. Хотя, ну, наш-то российский футбол точно. Чей. Один ролик Рубина, который уже провел новогоднюю вечеринку, чего стоит. Mm -hmm, Кстати, да. это был корпоратив на работе, у них получается. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Роспотребнадзор, давай, атакуй, mm -hmm. если mm -hmm. хочешь. Так Спасай вот, малый бизнес. Да, возвращаясь к тому, почему не верят в из дома, Девятое место. Вот, Севилья же шестая. Но у них на две игры меньше сыграны, чем у того же Бетиса, то есть они потенциально на третье место могут быть. А у Бетис 15 игр, и они могут только вниз опуститься. Наверное, с этим связано. Даже то -то... при победе вниз не сопускали. Да. Ну, на Новый год. Да, интересно. Ладно, Бетис и Севилья очередной тур испанской премьер-лиги. И ПЛ-очки с Новым годом, да. Ла Лига у нас сегодня, поехали. Так, началась у нас встреча, Бетис. Сивили. Интересно, судья там сдает свисток или звон бокалов издает? Ребятки, дззини. Ой, Все голова сразу болеть начинает. Так. Ой-ой-ой, сразу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, забирай! Понятно. бац да, правильно, прочитал? Бацлик, да. Пока, видимо, ну так. А, так, офсайда нет, нет, нет, нет, нет, офсайда, отлично, отлично, и сюда, ну-ка и добить, есть сходу. Как он летом бежал, ну, да. мой Ботарь, или мой. домой мой. мой тоже как-то. Мед... Да. Мед... Прям оливьешечка такая не давала. Колобасочка застряла, да? да. 1-0, «Сивили» впереди после... Сколько? после 8 минут от начала матча. сразу постараться киковчик оформить. Ну, киковчик последний раз в Испании оформлял «Барселона». По-моему, когда Кики Сатьяна уволили из клуба. Вот там, да. Там да. Дико, в общем-то, Так, тем временем. У нас... 1-1. Так, Херхио Каналис. Нет, забрать. Отличный подарок. Ну. И... И... И оп! о, -о, -о понятно. Я все понял. Фекир, какие новогодние фокусы устраивает. Походы на стадион. Опа, штрафной. Опять выцеливаешь кого-то на трибун? Mm. Да, не, решил вот так прям пробить. Ну, давай. Oh, yeah, есть, yeah. забрали, yeah. отлично, yeah. отлично. Да, горит. Yeah. да, смотри, что могу. А что, забрать там, не забрать? Так, ну придавили, пацаны, надо и вот сюда. Это баланс у тебя, да? Это, да, о, есть. Ну, ладно. Здоровый. Пора идти в атакующий футбол. Так, я тогда автобус. Нет, нет, нет, ну, нет, нет. нет. Пенальти? Упад... Да Серьезно? ладно, ну ты че? Серьезно? Ну, там... Он даже не упал. Камон. Вот что тут было? Не, вот окей. это. Ну, смотри, касание есть. И все. Он тебе. продолжает движение. Судья дает пенальти. Круто. Ну давай. Четенько по центру, Бети, сделать счет 3-1. Опа, вот это так роботические трюки пошли. С Новым годом, с новым счастьем. Кто-то падает лицом в салат, а тут лицом в газон. Ну, естественно, сейчас по болельщикам бить будешь, да? Нет, сейчас, смотри, сейчас будет все четко. Ну... Это было круто. Да ну... Да ну отбери ты уж... Пожалуйста. Ладно. Так. Под конец отобрал. На табло у нас 3-1. Бейте впереди. Владение. 76 на 24. Ну это нереально, по-моему. Вот такое владение, это просто нереально. Вот я сейчас недавно смотрел. Что я смотрел-то? Ливерпуль Вест там после первого тайма владение было 82 на 18. А. Вот, так что все возможно. Ну давай посмотрим, что второй тайм покажет. Поехали. Перехвати. Давай, а что а за. Ну, давай! Есть! Отлично, 3-2. Интересно. Фух, смог он разогнать свою тушку в штрафной площади. И забил. Первый гол для себя в 2021 году. Молодец какой! -ху -ху! Круто, чувак! Да ладно, ну куда? Зачем? Алло, почему вы в эту сторону не можете разогнаться в сторону ворот, а в сторону своих вот, прям флеши какие-то? Ну, ну Серьезно? Ну... Да не удручайся, я сам это сделаю, чувак. Зачем? В чем смысл? Ой, Иисус, ты что делаешь? Господи. 4-2, автогол. А впереди-то никого. Ой, как круто-то. Давай, ракетич. Ну, Ваня, а Ваня, пути... братан, бей поворотом. У тебя постоянно в атаке ракетич. А я не знаю, что же... ты Ой-ой-ой, да. вот это хорошо сейчас было. Да. У тебя же схема стреля нападающих. А, а я не знаю, что там. Постоянно... Он да. ракетичен. <смех> да, реабилитируемся потихоньку. А, нет, это... Да, это Рыбдойон был. Который похож почему-то на Чиро и Мобили. Ладно, 4-3. Отбираем, уходим вперед. Давай, Акампас. Ну, ну, ну проснись, пожалуйста, уже второе ну, число. Тоже не хорошо, первое. Хорошо покушал. Тоже ну, ну, надо... Да что это такое? Так, понял. Все, да? Да. 10. Все, 4-3. Real Betis Побеждает на своем поле в очередном туре Ла Лиги в новом году. 69-31 по владению, 12-13 по отбору. У все-таки они побольше будут. Здесь по ударам, конечно, перестрелял и по тем и по другим, но в целом ничего скажешь. Ну, если 2 января мы увидим такой огненный матч, я думаю, это будет э, лучший подарок на Новый год от э, так, испанских футболистов, так скажем, для всех нас. Вот. Потому что, что может быть лучше? Выходные. Да? Ты с утра проснулся. Позавтракал оливьешечкой. А, включил футбольчик. А тут огненные 4-3. По-моему, прекрасно. Ну что ж, 4-3. Бетис у нас впереди. Большое спасибо Хесу Снавасу за такой гениальнейший автогол, то что он смог разогнаться только не в ту сторону. Увы и ах. Да. Ну.. Ставить или нет, это уже ваше право. Наш результат такой. 4-3 «Бетис» победит у себя дома в очередном туре «Ла -Лиги. Это Игорь Белоногов. После Нового года смог сюда прийти. А это Роман Полинсков. Также да. смог выбраться. Из... Добрались мы. Да. наконец таки до сюда. И продолжаем для вас перегодный контент. Это была FIFA, программа FIFA Прогноз». Еще увидимся. До скорых встреч. Пока. С Новым годом.